160 киловатт на данный момент пока включен только подогреватель. Подогреватель включен и наполненную мощность. Но вот станцию греем. На базе двигателя Дуса. можно отпускать. Вместе с ней стартуете, ничего не будет. Пускай она греет, и мотор греет, то она греет, проблемы все происходит. Как это херется?